Тушенка, говно, это тупой гачалый афер какой снимает меми, а причина ее токсичная, чсвшное поведение и поеботное отношение к подписчикам. Если посмотреть ее посты то там клоунада какой-то или цирк клоунов. Ждем когда ок и остальные нормальные люди сделают про тушенку. Не тушенка а тухлая тушенка. И тем более даже в комментах творится клоунада. Заебала уже это хоть а вот я ща покажу. Даже кринж мелкий словил.